всем привет дорогие друзья вы на канале galaxy watch сегодня хочу вас познакомить со скрытым меню который даст вам некоторые возможности о которых я думаю что вы не знали наверное как я вообще это меню нашел это очень интересно короче экспериментировал экспериментировал я со своими частками galaxy watch 4 классика так и значит они у меня перестали загружаться и, естественно мне надо было зайти в режим recovery для того чтобы сбросить их уже и подключить по новой чтобы они запустились в систему и именно методом проб ошибок и тыков нашел я это менюшечку как нам зайти в эту менюшечку и что она нам даст зажимаем две кнопочки сразу и ждем перезагрузки reboot вы увидите как она появится reboot и когда появится reboot все пошла перезагрузки теперь сейчас reboot появится Оп. несколько раз нажимаем верхнюю кнопочку и мы с вами, пожалуйста, в этом скрытом менюшечке. Вот оно, менюшечка наша, скрытая. И что оно нам с вами даст? Менюшечка, давайте мы сейчас с вами повнимательнее рассмотрим. Первое, это просто перезагрузка устройства, если мы нажмем. Следующее менюшечка, она переключается кнопочкой вверх. Верхний один раз нажали. Это сервисное меню для USB прошивки через USB, короче. Это для сервисных центров. В часах есть USB-порт, ну, внутри, к которому нужно подсоединяться через специальное соединение. Это уже совсем, когда часы крякнуты, их надо прошивать, они не видят, допустим, Wi-Fi, точку доступа не раздают, и прошить их невозможно. Тогда прошивает вот таким вот макаром, через USB. Но ну, если, тем не менее, мы нажмем и долго поддержим, он у нас войдет в этот режим. Пожалуйста, вот он. Теперь мы в режиме, USB прошивки. Следующая это уже прошивка по Wi-Fi. Прошивать их надо будет через NetOne. Про, такой прошивальчик есть, да. И сейчас вы видите, допустим, как на этих часах они в этом режиме, вот который мы сейчас с вами войдем. Пожалуйста, мы вошли с вами в этот режим. Вот, пожалуйста. И показано Not Connect. Это коннекта нет еще, да. Еще один раз нажали, он у нас открывает точку доступа. Вот такую вот. Видите? И сейчас видите, что на своем ноутбуке я подсоединяюсь к этой точке доступа. Это для прошивки по Wi-Fi. Следующий у нас получается фактор. Это вход в какое-то меню теста. Смотрим, значит, как это все происходит. Нажал я. Все. Сейчас часики войдут в меню теста, вы увидите. Он прогрузится только с одной небольшой такой интересной штучкой. Видите, все как загружается, как будто бы а, конкретно в часики. А вот в такой вот меню здесь проходит какой-то тест. Пожалуйста, вот видите... Показано, что идет. В бок, если сделаем, вот такая вот штучка у нас всплывает. Нажимаем на нее, открывается фарм ист. Видите? Рудинг идет тест. Watch for scanning. Да, сканируется что-то и проводится. Что это? Не знаю. Информации никто не нашел. Именно по часам. По смартфонам есть такая тема, но там много что сканируется. Практически система, а что это, я не знаю. Если вы знаете, то, пожалуйста, напишите в комментариях. Вот это вот меню Recovery для нас действительно будет интересно. Нажали, входим в это менюшечку долгим тапом по кнопке Home. И ожидаем, когда мы войдем. Сейчас поговорим немножечко об этом меню более подробно. Оно действительно нам пригодится. Вот так выглядит режим Рекавери, или вернее меню рекавери. Нижней кнопочкой можно переходить по всем пунктам меню. И оно вот раз-раз-раз прошли, хоп, и опять заново начинает. Либо э, тапом, тап вниз, меню вниз. Тап вверх, меню вверх. Обо всех я не буду говорить, а просто о тех, которые действительно э, нужны. Иногда бывают. Ну, Первое это перезагрузка просто часов. Поехали дальше. Остановимся на этом. Вот это полный сброс часов. Полный сброс часов. Следующее. Вот следующее. Это сброс кэша. Достаточно интересная функция. И если у вас часики начали подтормаживать, советую вам это сделать. Сброс кэша. Для того, чтобы этот кэш сбросить, мы с вами нажимаем кнопочку. Оп. Верхнюю. Теперь опять свайп. Либо кнопочкой этой, yes и опять, оп, все, пошел у нас сброс кэша. Все, мы кэш с вами сбросили. Дальше, ну дальше нам ничего здесь не надо. Это тесты, тест графики и дальше отключение просто устройства. Вот такое вот интересное менюшечка и поехали обратно. А Следующее в этом меню это разблокировка загрузчика. Если вы нажмете на него, входите вот в такое меню, где есть предупреждение, да, разблокирует загрузчик. И дальше, если для того, чтобы устанавливать кастомные прошивки. А, ну и здесь написано, что разблокировка загрузчика сразу же аннулирует... А Гарантию на данных часах. И еще, к тому же, если вы разблокируете загрузчик, вы уже не сможете расплачиваться часиками э, в Samsung Pay и Google Pay тоже. Все. Это будет хана. Для того, чтобы его разблокировать, нужно нажать кнопку Home. А для того, чтобы наоборот не разблокировать, нужно копку No. Опс. Все. Далее он просто загружается в систему.